Всем привет друзья, сегодня будет видео про шлемы серии Магма. попробуем выявить шанс получения этих наверное самых топовых шлемов, по крайней мере для рейтинговых матчей, что самое интересное откроем 24 Магма коробки, которые получают за проход вулкана на уровне сложности профи, по ходу видео вы заметите сколько шлемов выпало навсегда, сколько на время, какое оружие я получил и на какой срок, об этом обо всем только сегодня. И еще кое-что. 21 секунды мне хватило для полного восстановления хп после реза портативным дефибриллятором, а я напоминаю, что эти шлема разрешены на рейтинговых матчах сейчас. Начинаем открывать коробку смотрим. В основном падает донат какой-то на время, старый обычно, это, например, оцерка церка на один день, разумеется, в варианте магма и шлем на какое-то время, с малюсенькой вероятностью того, что он выпадет навсегда. Это первые несколько заходов, скорее тестовые, когда я не узнавал у своих тиммейтов, что им выпало, просто смотрел на свои награды, записывал... И как вы понимаете, мне ничего не падало, вот кроме шлемов на время, медик на один день. Но уже на четвертом заходе одному из нас падает шлем навсегда, шлем медика. Становится понятно, что шансы какие-никакие, но есть. Открываем следующие сразу пять коробок. То есть это еще пять заходов сверху. Смотрим, шлемов навсегда здесь не видно. Только на время, максимум на три дня. И в итоге 9 безрезультатных практических заходов на Вулкан Профи. Почему я не запускался на хардкор? Дело в том, что было интересно проверить шанс именно на профки и добавляло уверенности то, что один шлем мне все таки с профи выпадал, этот шлем на штурмовика когда-то очень давно. Настало время открыть еще пять коробок. Самого ценного здесь был Сикс-12 на один день, и, конечно, три шлема снайпера, тоже по одному дню, и самое забавное то, что выпадает еще один шлем одному из пацанов, но уже на штурмовика, вы можете примерно представить, какой шанс выпадения шлемов, магма навсегда на вулкане профи, но это еще не все, я продолжаю, потому что 24 захода было, всего еще 10 коробок. Вот сейчас чекайте, кому-нибудь из медиков дадут. Мне дадут, да. мне Или Роме, или... Ты возьмем с собой того. Кому дадут? С а, папки для того. Смотрим, смотрим. В чат напишите только. И оказалось, что я был прав. Как раз Роме шлемы выпал. Навсегда. Ну а теперь что касается времени прохождения и наград за Вулкан Профи, это в среднем было 23-24 минуты, и награда самая скромная, это чуть меньше 3500 варбаксов с обычным выпускарителем, которые, кстати, могут получить бесплатно новые игроки прямо при регистрации по такой же ссылочке в описании, как у меня. А перед нами последние 5 коробок с Вулкана Профи, бесполезные попытки что-либо изменить, это... Шлемы навсегда так и не упали, смотрим это 6 дней штурмовик, 1 день медик, 7 дней инженер и 11 дней снайпер. Если хотите, чтобы я повторил тоже только на хардкоре, поставьте лайк.